Всем привет, с вами Даркинг, и мы будем снимать с вами ТАПС. Это, короче, мы будем в adventure. Да. И это у нас уже такой уровень. Я думаю, то что нам нужно вот этих. Да. Давайте. Угу. сейчас. На. Нормально. И все, победа. Далее, вроде бы там, внутри пещеры. Да? Да. Тогда сделаем вот так. Все, погнали. <смех> <смех> Ой. Мы, наверное, кстати, победим. Или нет? Oh oh no. Нет. Господи, сразу! Вы что издеваетесь? Как Я как Я еще даже промахнулся. Ну, короче, еще жизнь Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. И победа! Возможно. Давайте быстрее, быстрее, быстрей быстрее. Быстрей, быстрей. Ребята, давайте. Нам нужно вот этих победить. Давайте, давайте, быстрее. идти опа и далее в свою народ неплохо а все я уже победил это было легко. Следующее. Давай чё. Давай чё. Бан и все. Бан. Ага. Пипец, бан. Круто. <связь> На! А почему я не могу его ударить? Э, алло. Чё это за баг? Ладно. Бывает. И ещё. И всё. И... давай победа. Победа, победа, победа. Давай. Эго не победа. Так, я не понял. А почему он мне так лагает? Все же нормально. Так. Сейчас. Ну, короче, я не понял. Ладно. Да вот этого. Господи, один на один тогда. Давай. А, господи. В смысле? В смысле? Какого фига? На. На, на. Господи, зачем? Пал, господи. О, а, господи. Бомбит, бомбит. На. А! Как? Господи. Рандом. А! А! А! Рандом что ли против меня? Да, видимо. Видимо, да. Идеально, это просто перфект. Точно тогда я его так сейчас сделаю. На. Да господи. А! Бомбит от его победить дайте этих двух и все на изи изи давайте еще дайте еще проще тогда уже Господи, не сложнее же да и ладно в принципе пофиг Давайте-давайте. Ну уже. Хм, за, за это неплохо. На вас только надежда. Давайте-давайте! Господи, давайте! Ой, вс. Ладно. Снова. Снова победа? Видимо, да. Да. да, -да. Это было легко. Угу. Еще валькирии аль бы Чубы нет-то. Они как раз-таки еще и залезают хорошо. В принципе, нормально. Все, что-то что слишком легко. Вы согласны, да? Господи, ну ты куда идешь? Бей, бей, бей его. со а давай это было легко варки давайте Давайте, давайте, давайте, быстрее, быстрее. Работайте. В принципе, я готов, мне кажется, к фракции Легаси. Но, мне кажется, я все еще не готов. Ну, короче, вы поняли. Я думаю. Ха. Господи, там какое мясо. Бедные фермы. Капестец. но мне все равно. Почему лагает? Я не понял. Под есть такое. Господи, давайте, давайте. Такое же вроде бы не было, а то, что подтолокиваю. Ну ладно. Еее. Неплохо. Поэтому давайте вот это. Знаете, даже как я сделаю вот так. мне кажется валькирии просто всех разнесут и все все фракции просто на изи и это правда я же угадал видимо да смысле ладно, еще Все, все изи, не падай, не падай, не падай. Ладно, дальше. <свят> Это тоже жизнь да. И все. серьезно и все. Господи, это настолько легко серьезно да ну и ладно Господи, все еще видимо к этой графике не привык я, что со мной не так но все равно почему так подлагивает давайте пошли пошли пошли понятно проиграли сразу понятно видим да а что если клесницы это же неплохо давайте давайте давайте куда А, все. Окей. Давайте еще. Господи. Их вообще никто, видимо, не учит. Сейчас. Вот так сделаю и все. Изи. Да? Это же легко. давайте еще чуточку осталось давайте мы сможем победить да ведь это так давай понятно Понятно, понятно. Тогда давайте-ка сейчас кое-что сделаем. Вот эти. По одной кучке. Все! Они сразу умрут. Это вообще слишком легко. Они просто все, все просто взрываются и все. И это очень легко. Мне даже кажется, что это самая легкая катка из всех. Если вот так прямо использовать. И все. И все. Mm -hmm. Да, и все. Это тоже, в принципе, неплохо. Да. И все. Вот так сделаем. И дальше пошли. Так. Хе-хе. Вот так сделаем, и все. Зачем еще это делать? Переплачивать. Зачем? Если можно просто вот так сделать, и все. Это правда. Зачем? Боксеры. Попробуем. Давайте. Там вам, наверное, не видно. Вот так сделают Так. Давайте, давайте, давайте. Вот, они убили. Давайте еще. А там, видимо, вообще плохо. кого не убили это уже плохо все а. о, -о, -о, -о, о сколько осталось-то четыре четыре давайте давайте давайте его отобьем о, -о, -о. В смысле сразу это это нечестно это не Угу. <смех> Понятно. Обидно. Значит, сделаем вот так, по-жесткому. По-жесткому. Прям пипец, как по-жесткому. 54, давайте. Давайте, что вы мне сделаете? Ничего. Вот именно. Правда, только некоторых юнитов убьете и все. Ну да. Все. Замечательный план просто. Хотя а подождите-ка, двоих мамонтов только убили, да? Да. Понят, проиграли. Угу. А что если вот эти? Хотя они дороже стоят, но даленобулинные. Еще они почему-то иногда стоят. Почему-то. Странно почему Они же должны прямо убить их на эти, да? Ого, какие... Прикольно. Давайте! Е Ей, М да, это было легко. Ой, <с Lewis> это было легко. Да ли это? Это что-то уже будет интересней. Ладно, раз эти справились, то давайте мы их еще раз впустим в бой. Потому что они же у нас справились. Значит, и сейчас должны справиться. Давайте. Если, конечно, они бы не все сразу вот сюда поехали да плохо плохо значит сделаем кое-что интересное <звучит> хочется пипец вот это использовать но а давайте этих чубы нет а чубы нет да? так а. а так это вообще легко <соскот> <соскот> Да. он просто всех убил ну ладно, неплохо так вот этот ведьма уже не справится один, -хо -хо -хо -хо. поэтому мы ему немножко это Пом давайте Гра! куда ты идешь Иди, ты можешь... <ск> <вот> <сквы> все мы победили <сквы> это тоже было легко 900 давайте Давайте вот этих. Да. Давайте. жрите его. Давайте. Ну, вс ⁇ Ну, Все. Понял. Да вот так. А то что бы и нет. Сзади, сзади, сзади. Ха-ха, это было уже легче, да? очень легко. Давайте. Мне кажется, эти с ножи и все Но да потому что они слишком типа имбов давайте ты еще ага. а это уже все пипец конечно и 12 они должны справиться давайте нравится <уг tacos> мы проиграли обидно ладно Стоп, а можно уже просто вот так прям сразу их убить, да? Господи, да. О Ох, все. Ха-ха, <плышко> <плышко> это было даже легче, если вот бы так было бы всегда. М да. Давайте теперь вот так протестируем, что они против этой стены сделают, да? Опа, Ха -ха, ничего вообще изи. Просто вот так затыкли и все. Господи. Неплохо. Давайте еще. А можно с помощью этого одного убить? Два? Я что, еще и себе. Да, я еще и себе уж это облачаю Господи, ну ты сделал? На зашибись вот так что ли еще тебе да? о неплохо неплохо выжил подождите-ка я кое-что хочу настроить вот так все то что блин заглебал А Господи, просто они нам начистили и все. Ладно, они сами напросились их задавим сейчас прямо давайте давайте все давайте О, господи давайте давайте гад спасите господи что так лагает а наши -а -а! хотя бы побеждают вроде бы ну, да вроде бы боже Что с этими вообще происходит господи о боже мой все что а -а -а -а. смотрите что с ними происходит психоделика просто да и все извин, наконец-то ой господи Давайте пришлось так и сделать, но пришлось. Давайте. А, так можно сразу прям так. Окей. Римба, да. Ой. Нормально. <свят> а где еще? Ага. И Ради... ты живой? <свист> он стал Сейчас поможем. Блин. Давай, давай. Ради... Э. Ты Ради... Не понял. О нормально. так почти убили е убили е есть так давайте <свят> <свят> <свят> так ладно теперь нам нужно кое что очень сильно прикольное сделать сейчас берем вот это и снова тоже так же делаем Yeah! <свист> <свист> Я думал, что это вообще не сработает, но это сработало. <свист> <свист> О, не подойти? О, упали. Нормально. Четко. Ему начистили. <свист> Нужно всего 10900 денег. Чтобы это все сделать. Чтобы победить. И это, мне кажется, уже все. Последнее и все. И мы уже будем заканчивать. Да, заканчиваем. Серьезно, слишком дымболы. Это нужно исправлять. Срочно, тем более. и это все это просто имба это имба просто имба ладно короче на этой ноте я думаю заканчивать с вами был dark king всем удачи и всем пока